Артюр Рембо. Бал висельников. Перевод Олега Кустова. Виснут-виснут на петлях мощи, Встанет в танцы в круг паладин, В в круг паладинов тощих, Где скелетом сам Саладин. Господин Верзевул тянет цепко за галстук, Крошит кукол своих ради мрачных гримас, И бьет полный гребляк башмаком, Чтоб пугал звук, чтобы на Рождество Старый радовал пляс. Куклы, руки сплетя, Норовят оскорбиться, Будто черный орган Груди их на просвет. Те из них, кто всю жизнь Промотали в девица, Нынче в гнусной любви Ищут новых побед. Ура! Без живота Веселятся танцоры, Можно прыгать вовсю, Хоть назад, хоть вперед. Оп! С разгона и бой. Это танец, который Враж, войдя в Струны скрипок дерет, Без износа каблук На сандалии пяток С кожу скинула всю, Как рубашку толпа. Кое-кто, чуть стыдлив, Нарушает порядок, Белый снег водрузил Шляпу на черепах. Ворон лепит башкам Сумасбродным плюмажей, Плоть обрывком дрожит С каждой тощей скулы. Храбрецы в темноте бьются в ажиотаже, И тугие звенят под картонкой маслы. Поцелуи свистят на балу у скелетов, Как железный орган лица живет, Волки воют в лесу, лес в потьмах фиолетов Рдеет весь горизонт, небо адский искот. Эй, оставьте меня, окаянные твари, Чьи разбитые вдрызг, пальцы треплют концы Вервицы позвонков, бледных в страстном угаре. Здесь вам мне монастырь, без могил мертвецы. Самый главный скелет, он и самый шкадливый, В пляске смерти глядит, как на небо попасть, Будто встал на дыбы, конь, ведомый порывом, И на шее с петлей. Скачет ввысь щель, пасть, Сжав костяшки кистей На растреснутых бедрах Зубоскалит, как шут, Сам себе во хвалу И отскакивает в балаган Так же бодро, Под голосьем костей, Дребезжа на полу Виснут, виснут на петлях мощи, Встанет в танцы в круг паладин, В в круг паладинов, В тощих где скелетом сам Саладин